Здравствуйте! В эфире новости в студии Анна Космина. Украина рассматривает соглашение об ассоциации с Европейским Союзом прежде всего как комплексную программу масштабных внутренних реформ во всех сферах политической, экономической и социальной жизни. Речь идет о модернизации страны, в ходе которой соглашения будут эффективным инструментом реализации реформ в соответствии с евростандартами. Об этом президент Виктор Янукович заявил в интервью одному из польских изданий. Глава государства подчеркнул на нынешнем этапе подписание соглашения, а вместе с тем и создание зоны свободной торговли. Глав Главное задание Евроинтеграционного курса Украины. Украина и Азербайджан вместе подготовят технико-экономическое обоснование поставок жиженного газа на ЛНГ-терминал, который планируют построить в Одесской области. Об этом рассказал премьер-министр Украины Николай Азаров одному из азербайджанских информагентств. Завтра премьер отправится в командировку в Баку, где и обсудит дальнейшую работу с азербайджанскими коллегами. По словам украинского премьера, после завершения первой очереди НЛГ-терминала к концу 2014 года, Украина сможет получить жиженный газ в объеме до двух миллиардов кубометров. Через три года объемы добычи могут достичь 10 миллиардов кубометров в год. Также он сообщил, что Украина рассматривает возможность своего финансового участия в подобных проектах и в других странах. Ежегодно около 3000 украинцев травятся ранними овощами и фруктами. Медики говорят, потребители сами виноваты и покупают продукты там, где нет контроля с станции. Как не получить нитраты на обед, узнавали наши журналисты. Купить полезные овощи и фрукты возможно. Эксперты говорят, продукция с высоким содержанием химических веществ на официальные рынки не попадает. Однако элементарной осмотрительности все же мало во время совершения покупок. По внешнему виду продукта невозможно определить, есть ли в нем нитраты, убеждены специалисты. «Приобретайте овощи и фрукты только на официальном рынке. Требуйте у продавца лабораторное заключение санэпидемстанции о том, что эти продукты прошли исследование. Этого достаточно, чтобы убедиться в их качестве. Внешний вид не укажет вам на опасность». Если же покупатель не уверен в качестве продукта, существует несколько способов для снижения уровня вредных веществ огородной продукции. Первое место в топе самых опасных занимает зелень. Олег Швец советует вымачивать в холодной воде раннюю петрушку или укроп около двух часов. Свеклу и огурцы необходимо очищать. От кожуры, поскольку именно в ней содержится больше всего химии, а морковь, наоборот, опасна изнутри. Кроме того, специалисты не советуют хранить овощи на протяжении длительного времени. Условиям, при которых уровень нитратов повышается, относят хранение очищенных овощей при комнатной температуре. Четырех-шести часов достаточно, чтобы бактерии начали превращаться в нитраты и нитриты. Также происходит и со свежевыжатым соком. Его не следует долго хранить в холодильнике. Специалисты напоминают и золотое правило. Прежде всего, мойте овощи и фрукты перед употреблением. Анна Золотаревич, Анна Костюченко, Анастасия Точилова, Дмитрий Булатовский, Новости УТР. Киевляне смогли бесплатно проверить состояние здоровья. В рамках благотворительной акции Александровская больница принимала всех желающих. За обследованием наблюдала и наша съемочная группа. Пройти комплексное обследование, не потратив ни копейки, реально. Раз в год такую возможность предоставляет Александровская клиническая больница. В этот день, чтобы попасть к доктору, не нужны документы. Достаточно заранее взять талончик к нужному врачу или зарегистрироваться на месте. Сегодня посещение упорядоченное. Это хорошо в первую очередь нашим больным, которые приходят, пациентам. И для медперсонала тоже нет такого неравномерного столпотворения людей. Около 100 специалистов разного профиля оказывают медицинскую помощь. Самый востребованный офтальмолог. Почти полтысячи посетителей беспокоятся по поводу своего зрения. По словам врачей, самые распространенные проблемы катаракта и дистрофия сетчатки глаза. Но для лечения этих заболеваний в клинике есть все необходимое оборудование. Мы ему рекомендуем проходить курсы лечения, расписываем им медикаментозно, предлагаем пройти стационарное лечение. Если для пациента диагноз звучит впервые, он никогда более детально не обследовался, мы ему предлагаем обратиться к нам повторно для прохождения более детального обследования. Несмотря на ажиотаж, пациенты не засиживаются в очередях. Врачи работают без перерыва, но скорость сопровождают качеством. У пациентов нареканий нет. А кроме медицинской помощи, в этот день больница предоставляет бесплатный обед. Гречневая каша, квашеная капуста и часть с бубликами. Анна Золотаревич, Анна Костюченко, Екатерина Сметана, Татьяна Кузьмина, Игорь Каркадым. Новости УТР. Сахарным диабетом болеет только Сахарным диабетом болеет около 8 тысяч маленьких украинцев. Во многих странах мира это заболевание считается одной из наиболее серьезных проблем. Не только медицинского, но и социального характера. Именно общественность может помочь тем, кому со здоровьем повезло меньше. Благотворительный фонд «Сердце к сердцу» огласил старт уже седьмой акции, во время которой будут собирать деньги для лечения детей диабетиков. В этот раз на собранные средства закупят инсулиновые помпы. Оксане всего три годика. Сахарный диабет врачи обнаружили у нее на седьмом месяце жизни, когда и началась для нее взрослая жизнь с врачами, уколами, болью. Впрочем, недавно девочка пошла в садик, где активно общается с детьми и старается жить нормальной жизнью, а помогает ей в этом инсулиновая помпа. Она чувствует себя лучше, не акцентирует внимание на том, что ей все время делают уколы. Когда мы поставили помпу, смогли ходить в садик больше общаться, играться активнее стали. Таких деток, как Оксанка, еще очень много, и всем им нужна помощь. В прошлом году в результате благотворительной акции «Сердце к сердцу» смогли закупить 140 инсулиновых помп для детей. Цифра не велика, но ведь одна помпа стоит более 4000 евро. В городе Киеве в прошлом году получила шесть детей, такие инсулиновые помпы. Вот Оксаночка, Ксюшечка одна из них. Я общаюсь с этими родителями и хочу сказать, что вот мамочка одна вчера мне по телефону сказала, что каждый день, когда я просыпаюсь утром, я благодарю тех добрых людей, которые сделали для нашей семьи такой подарок. В Украине существуют тысячи благотворительных организаций, однако доверяют украинцы лишь некоторым. Всеукраинский фонд «Сердце к сердцу» помогает детям уже много лет. За это время фонд заработал доверие граждан и даже получил международную награду доверия в сфере здравоохранения «Золотой отец-2012». «На протяжении семи лет мы старались привлечь внимание общественности к благотворительным фондам и увеличить доверие к ним. И вот эта международная премия доверия, она имеет большое значение не только для нашего фонда, но и для всего того количества людей, которые с нами работают. Это около 60 тысяч волонтеров, которые ежегодно выходят на улицы творить добро». Ежегодно в Дни акции по всей Украине проводят разнообразные массовые мероприятия, спортивные соревнования, концерты, флешмобы, конкурсы. В этом году к финалу Акция, которая состоится 6 мая, организаторы обещают настоящий карнавал-сердец. Анна Костюченко, Екатерина Сметана и Горганчар, Новости УТР. Создать достойный музей писателя Ивана Франка в Киеве такую цель поставил перед собой внук писателя. На юбилейный вечер по случаю своего 80-летия Роланд Франко пригласил ведущих ученых, писателей, общественных деятелей и политиков. Не только отпраздновать, но и почтить память его знаменитого дедушки. Подробности далее в сюжете. С украинской столицей Франко связывала немало воспоминаний. Здесь он нашел не только единомышленников и друзей, но и встретил жену. Продолжатель рода Франко теперь намерен увековечить память деда. У меня одна цель в жизни – чтобы в Киеве действовал музей Ивана Франко. Здесь он нашел свою жену, здесь долгое время пробыла его дочь. Пока музей существует за счет меценатов, около трех сотен фондовых единиц подарили музею киевские художники. На них – введение авторами литературных произведений Франко. Денег не хватает катастрофически. Мы не можем рассчитывать на традиции украинского меценатства. Именно преподаватели, воспитанники Киевской академии, изобразительное искусство первым откликнулись на нужды музея Иван Франко и Киев и бесплатно передают свои работы в музей. Власти обещают поддерживать инициативу и содействовать развитию памятных мест Франко не только в столице. цены правильно Думаю, это неправильно, что прошло уже 20 лет, как Украина обрела независимость от достойного музея Ивана Франко, украинская философа и поэта в столицы нет. Стоит не только в Киеве, но и, скажем, в Донецке сделать такой музей. Мы будем над этим работать». «Я пообещал, что приложу все усилия, чтобы это место стало национальной святыней». По словам советника президента, в начале апреля глава государства намерен огласить программу по упорядочению музеев Шевченко, а потом возьмутся из-за сохранения памяти о выдающемся писателе Иване Франко для потомков. Анна Костюченко, Юлия Война, Игорь Каркадын, Новости УТР. 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганца Христиана Андерсона, мир отмечает Международный день детской книги. И хоть с каждым годом детей все больше поглощают компьютерные игры, родители все же всеми силами пытаются приучить ребенка к слову. Ведь только книга может сформировать у ребенка образное мышление и научить фантазировать, говорят психологи. На этом у меня все новости на сегодня. До встречи на телеканале УТР.